Народ, всем привет, это группа Водовострима, ведущая Анигилятор, хотел вам представить очередной розыгрыш от нашей группы и в этот раз при поддержке группы ВКонтакте Про Прокалибр. Очень интересная группа, про нее обязательно расскажу, но сначала расскажем про призы, которые мы разыграем в этот раз. У вас есть возможность выиграть любого оперативника из доступных на сайте. Это может быть Корсар, Монг, Камар и даже Кит. Любой оперативник на ваш выбор, если конечно вы выиграете. А также у вас есть возможность выиграть один из трех пакетов по 2500 монет, что согласитесь, тоже немало. Но перед тем, как я объявлю условия розыгрыша, хотел бы сказать пару слов про того, кто спонсирует данный розыгрыш. Это группа калибр. В данной группе вы узнаете самые свежие новости, актуальные тесты оперативников, никакой лишней информации, только честное проверенное мнение. Лично я пользовался данной информацией из этой группы для того чтобы снимать свои видео поэтому данную группу я действительно рекомендую заходите подписывайтесь будет много интересного и никакой личной информации а теперь сами условия розыгрыша кстати дата проведения 14.03 и естественно будет все в прямом эфире в группе вконтакте а также на канале youtube честность розыгрыша подтверждена нашим победителями 4 года разыгрываем ни одной претензии условия Первое, что надо сделать, это вступить в группу про калибр, которую я рекомендую, а также сделать репост данной записи. И, естественно, мы сделали защиту от накрутки, чтобы конкурс был максимально честным. Для этого надо написать под данным розыгрышем ВКонтакте свой игровой ник, для того, чтобы мы могли отсеять накруточку. Ну если вы подпишитесь на мой YouTube канал, а также на мою группу ВКонтакте, это будет тоже плюс к вашей карме. Но еще раз повторяюсь, не обязательно для выполнения. Все, что надо сделать, еще раз напоминаю условия, вступить в группу калибр, сделать репост этой записи, а также написать в комментариях свой игровой ник. И это все в группе ВКонтакте. Желаю всем удачи, пока-пока.